Здравствуйте, друзья, с вами Надежда Соколова. Сегодняшняя короткая растяжка адресована тем, кто только что вошел после работы домой. У вас есть буквально 3 минуты для того, чтобы немножечко-немножечко встряхнуться, поэтому мы с вами начинаем расслабляться и встряхиваться. Подянитесь правой рукой за голову, Потянитесь левой рукой за голову, снимаем усталость, тянемся вверх, встряхиваемся. Опускаем руки вниз, разворот, встряхиваем, разворачиваемся всем телом. Смягчаем колени, расслабляем шею, плечи, только держим живот. Не забывайте держать живот. Поднимаемся вверх, уходим в небольшой выпад и растягиваем мышцы ног, раскрываем грудную клетку, тянемся плечами назад за голову, за ягодицы. разворачиваемся в другую сторону неглубокий выпад впереди колено над пяткой отводим плечи назад собираем лопатки и снова встряхиваемся круг плечом правое левое плечо разворачиваемся всем корпусом опускаем голову вниз встряхнули себя помним колени мягкие и живот подтянут тянемся вверх удлиняем правый левый бок тянемся и встряхнули себя повращали корпус вправо-влево помните все время слегка мягкие колени остаемся на одной ноге подтягиваем пятку к ягодице небольшой наклон вперед опорная нога мягкая в колени перейдем в выпад снова потянем мышцы ног с икроножную мышцу особенно если на каблуках были упражнение хорошо снимет напряжение с ножки. Разворачиваемся в другую сторону, подтягиваем пятку к ягодице, небольшой наклон, опорная нога мягкая, тянется передняя поверхность бедра, растягиваем подвздошно-поясничную мышцу, уводим руки вверх, собираем их за головой, тянемся правым локтем вверх, левым локтем вверх. Расслабляем плечи, покачали-покачали-покачали плечи и выдох. Ну что ж, я надеюсь, вы встряхнулись, почувствовали, что усталость ушла и теперь вы сил посвятить вечер своим родным, близким или своим любимым делам. Хорошего вечера, друзья! Если видео было вам полезно, поделитесь им с вашими друзьями, подписывайтесь на мой канал, будьте в курсе последних новостей. А я, Надежда Соколов, всегда рада ответить на ваши вопросы и всегда рада вам поделиться тем, что у меня есть интересно. До встречи, друзья!